Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Вологодский областной суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи со смертью в отношении Надара Джинчвилашвили. При этом его признали виновным по статье 210,1 УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как установил суд с 12 апреля по 19 сентября 2019 года Джинчвилашвили, имея с 1986 года неформальный криминальный статус так называемого вора в законе, занимал высшее положение в преступной иерархии. Криминальный статус так называемого вора в законе Джинчвилашвили приобрел в 1986 году при коронации на так называемой воровской сходке на территории Грузии. Этот статус является в преступной иерархии высшим, пожизненным, дает непререкаемый авторитет в криминальном мире и преступной среде со всеми его представителями, находящимися ниже его самого, и предоставляет широкие организационно-распорядительные функции в уголовно-преступной среде, пояснили в объединенной пресс-службе судов области. В 1995 году, Джинчвилашвили переехал в Вологодскую область, занял высшее положение в преступной иерархии региона. С этого времени Джинчвилашвили умышленно и незаконно распределил сферы влияния в уголовно-преступной среде Вологодской области и города Котлас Архангельской области. Он определил на посты смотрящих своих доверенных лиц. С 1995 года Синицына, смотрящим за Череповцом, назначив его держателем воровского общика. Кадуа, смотрящим за Вологдой, а Журкина, смотрящим за Великим Устюгом и Катласом. Помимо этого, в мае 2019 года на так называемой воровской сходке Джинчвилашвили по телефону поддержал отбывающего наказания ВК номер 12 в Шексне-Антипенко и подтвердил его статус смотрящего за осужденными лицами. Кроме того, Джинчвилашвили с 1995 года по 2019 годы на территории Вологодской области создал, организовал и поддерживал систему так называемого «воровского общика совокупности денег и вещей, накапливаемых, контролируемых и распределяемых лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии для подпитки отдельных представителей уголовно-преступной среды, членов организованных преступных формирований, а также лиц, держащихся в местах принудительной изоляции от общества, рассказали в пресс-службе судов. Также Джинчвилашвили поддерживал международные криминальные связи с иными ворами в законе, проживающими на территориях России и Турции, участвовал в воровских сходках воров в законе. Напомним, Надар Джинчвилашвили скончался в следственном изоляторе 10 сентября этого года. Представители умершего, его вдова, сын и мать, не согласились на прекращение уголовного дела в отношении по нереабилитирующим основаниям. Вдова настаивала на его оправдании. Сам Джинчвилашвили вину не признавал. Утверждал, что ему неизвестны понятия вор в законе. Воровской закон, воровской общак и воровская сходка. Суд, впрочем, признал его виновным в совершении преступления по статье 210. Один УК и прекратил уголовное дело в отношении него в связи со смертью.